Всем привет! Вы на канале аниме озвучивает Рейнбоу. И это ТОП-13 АНИМЕ С КРАСИВОЙ РИСОВКОЙ. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем! Приятного вам просмотра! Номер 13. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПАРАД Добро пожаловать в бар, Квиндеким! бар — за типичной обстановкой и приглушенным светом которого скрывается нечто большее. Кажется, что единственным работником этого загадочного заведения является бармен. Он встречает посетителей и объясняет правила. С этой минуты гости вынуждены вступить в смертельную схватку друг с другом. И игра, выбранная в порядке, их последний шанс спасти свою жизнь. Номер 12. Безоблачное завтра. Сюжет, подобно водовороту, закручивается вокруг Монаки Мукайда и Хикарии Сакишимы. Друзей детства, а сейчас уже учеников средней школы. Она не уверена и ни в чем плакса. Он – отличный друг и товарищ, который всегда поможет и утешит свою лучшую подругу. Вроде бы стандартная история для такого рода аниме, но тут начинается самое интересное. Эти двое голубков и еще парочка их друзей живут в море. Да и школа у них тоже под водой была, но она закрылась. Что же делать, если единственная школа в их подводном городке прекратила работать? Правильно, нужно поступить в обыкновенную земную школу, благо на суше они тоже могут жить. Да и вообще от обычных людей они не отличаются. Номер 11. Школа под прицелом. Весна знаменует собой новый учебный год старшей школе Камакура. Все ученики взбудоражены последними новостями. В школе под руководством студенческого совета хотят запретить использование мобильных телефонов. На фоне этих событий в класс номер восемь переводится новичок Рюти Кюгоку. И этот парень совсем не похож на простака. Скорее его можно назвать загадочной личностью. Но почему-то никто не замечает его странностей. Он привлекает к себе много внимания. Девушки краснеют при виде симпатичного парня. И только их одноклассник Кэнди Сэки уверен, что с этим Ройти что-то не то. И вот одним утром Кэнди случайно встречает Ройти на пирсе у моря и отчетливо слышит, как тот завороженно произносит «Так вот ты какая! Земля!». Сумеречный разум 2041 Каждый ребенок нуждается в родительской любви, особенно если он чем-то отличается от других. Зная это, худшее решение, которое могут принять родители, это отказаться от такого ребенка и отдать его в первые попавшиеся руки. Именно это случилось с братьями Кирхара. Родители Наои и Наота Кирхара решили бросить детей, когда выяснилось, что те обладают сверхъестественными способностями, но не просто оставить их на улице, а сдать специальный научный центр, как говорится, на опыты. После нескольких лет заточения экспериментов, братьям наконец удается сбежать из-под блокирующего их способности барьера. Теперь им нужно спастись от преследователей, которыми стали двое братьев Куроки. Номер 9 Королевский репетитор Королевский репетитор Титул, даруемый особому преподавателю, которого тщательно отбирают для обучения претендентов на трон. Главный герой, Хайне Витгенштайн, был приглашен в королевство Грандсрайх, чтобы стать королевским репетитором. Ему наказано сделать из четырех принцев достойных претендентов на трон. Однако, принцы, которые встретили Хайне, оказываются нахальными и избалованными юношами, и ни один из них не собирается признавать Витгенштайна своим учителем. Справится ли наставник, которого все принимают за ребенка с четырьмя равными принцами? Номер восемь. Проект Кей. Действие разворачивается в мире, где история свернула со знакомой нам Клеи. Кей – это рассказ о парне, который оказывается втянутым в психологическую войну между семью королями. Старшая школа Ашинака известна благодаря своему расположению, весь кампус находится на острове. Исана Еширо кратал свой день, как обычно – Пообедал на школьной крыше с котом, а потом отправился по поручению своей одноклассницы Кукури, чтобы подготовить кое-что к приближающемуся фестивалю. Но стоило парню выйти за ворота, как за ним увязался подозрительный мужчина. Номер 7. Невеста-чародея. За свою недолгую жизнь юная Тиса Хаттери успела испытать множество невзгод. Окруженная пренебрежением и жестокостью, лишенная всего, что хотя бы отдаленно напоминало любовь или заботу, не знавшая тепла семейного чага, она смирилась со своей участью полной бед и злоключений. И вот однажды, когда всякая надежда уже была утрачена, посреди рабовладельческого аукциона девушку ожидала судьбоносная встреча. Теперь, когда таинственный незнакомец, похожий скорее на чудовище, чем на человека, покупает ее за баснословную сумму, Жинтисе больше никогда не вернется в прежнее русло. Номер 6. Труп под ногами Сакураку Шотера Татеваки. Самый обычный и заурядный старшеклассник, проживающий в городе Асахикава, префектура Хоккайдо. Однажды ему повезло встретить загадочную и неординарную особу по имени Сакурако Кюдзо. К неординарности Сакураку можно приписать ее странное увлечение. Она без ума от костей и готова тратить часы напролет, выискивая новые экземпляры или ухаживая за уже попавшимися в ее коллекцию. Помимо прочего, девушка обладает выдающимися дедуктивными способностями, от отчего ей вместе с Шоттеру нередко приходится попадать на места преступлений и загадочных происшествий, которые молодые люди не без интереса распутывают, проливая свет на все тайны случившегося. Номер пять. Гримгар из пепла и иллюзий. Почему мы здесь? Зачем все это? Не успел Хорухиро понять, что происходит, как его окутала тьма. Почему он тут? Где он? Он до сих пор не нашел ответы. Люди вокруг находятся в том же положении, никто не помнит ничего, кроме собственного имени. Выйдя наконец из мрака, они ступают на землю неизвестного мира, похожего на видеоигру. В целях выживания Харухира объединяется с другими, учится драться и становится запасным в боевом отряде, вступившем в мир Грингар. Что ждет их в этом новом мире, не знает никто. Это повесть о приключениях, рожденных из пепла. Номер 4. Вайлет Эвергарден. Вайлет Эвергарден. Молодая девушка, чья жизнь ничто иное, как война, послушно служит под командованием майора Гилберта Бугенвели из армии Лейденшафтлиха. После серьезных увечий, оставивших ее без рук и разделивших с Гилбертом, она покинула поле боя и была взята под опеку бывшим командующим армией Клауди Хондженсен, который после окончания войны основал почтовую службу СН в крупном портовом городе Лейден. Эта компания осуществляет регулярные почтовые пересылки и предоставляет услуги автозапоминающих кукол, талантливых девушек, в чьи обязанности входит написание песен и корректировка текста для большей части неграмотного населения города. Номер 3. Клинок, рассекающий демонов. Действие происходит в эпоху Тейсё. Еще с древних времен ходят слухи о том, что в лесу обитают человекоподобные демоны, которые питаются людьми и ходят по ночам еще новую жертву. Но это же просто легенда, ведь так? Тенджера команда, старший сын в семье, потерявший своего отца и взявший на себя заботу о своих родных. Однажды он уходит в соседний город, чтобы продать древесный уголь. Вернувшись утром, парень обнаруживает перед собой страшную картину. Вся родня была зверски убита. А единственной выжившей является Надзуко, обращенная в демона, но пока не потерявшая всю человечность, его младшая сестра. Номер два. Твое имя. Митсуха Миямидзу. Обычная девушка, уставшая в жизни провинции. Ее отец, мэр города, ведет избирательную кампанию, а в семейном синтоистском храме ей приходится прилюдно исполнять древние ритуалы. И она мечтает перебраться из тесного провинциального мирка в большой город. Таки Татибана, увлекающийся архитектурой старшеклассник, вынужденный работать на полставке, чтобы обеспечить свою жизнь в Токио. Изнуренный темпом большого города, Татибана мечтает о беззаботной жизни где-нибудь в горах. Однажды герои обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизнь друг друга. Номер один. Магическая битва. Действие аниме происходит в мире, где люди оказались вовсе не последним звеном в пищевой цепочке, и любой ничего не подозревающий обыватель при известной доле невезения может оказаться съеденным демоном. Пускай люди в большинстве своем и не знают о существовании демонов, те имеют уже давнюю историю, одним из эпизодов которой является деяние легендарного демона Ремана Шукуна, которого с большим трудом удалось одолеть. Его тело было поделено на части, которые оказались разбросаны по миру. И если найдется демон, который поглотит все фрагменты его плоти, то он обретет мощь, способную уничтожить человеческую цивилизацию. Ну что ж, это был ТОП-13 аниме с красивой рисовкой. Озвучивал данный ТОП Рейнбой. До новых встреч!